Матхуль, привет всем! Привет! Миша, привет снова! Встречаете Михаила Светловского, игрока в ГО, международного уровня, который вот, расскаж... а? да. Да, да. да, расскажет теперь о том, какова математическая составляющая. И кажется, перед нами что-то изменилось по сравнению с предыдущим да. раундом. Да, неплохо, неплохо. А, я поменял, перевернул эту доску и поменял ее размер тем самым. Теперь а -а -а. на больше линий это серьезная, Раз, неучебная два, доска. 4, 5, 6, 19, да? 19 на 19. Так, теперь я попробую умножить правильно. Это Давай. Три, три, 361. Отлично. И раньше я помнил все на зубок, но у меня склероз старческий, и я Отлично. эти квадраты уже не так помню. Ага, значит, у нас сильно более чем, значит, сильно больше позиций. Двое с лишним. Да. Нет, mm -hmm. у нас больше полей uh, Вот этих Да, ну, вот, да, этих, да, да, да. вот этих Куда Пересечений а, Давай что-нибудь посчитаем Да, давай Сколько на этой доске Способов поставить камень? Ну, 361 Ну ладно Хорошо с точностью до симметрии, если я правильно понимаю, все-таки 55. А, это уже вопросы о том, что мы крутим там, самое, да? Ну, но это так, это разминка. Проще считать то, что без симметрии всегда. Это разминка, ладно. Значит, мы помним, что у нас есть некоторые ходы, да? И, соответственно, есть запрещенные позиции. Потому что я некоторые камни должен сразу снимать, если они окружены. Не может быть позиция вот такая. Да, вот mm, вот да, так на может. доске стоять не может Да, У... это недоделанный ход Верно В любом случае. Да. А, кстати, да. не могу тут не рассказать эту байку маленькую Про клиповое мышление Я как-то раз объяснял детям правила игры ГО угу. На математическом празднике Если они сейчас смотрят, я надеюсь, они не обидятся, что я про них рассказываю Вот. Значит, ященко на мат-празднике? На ну, вас вот праздники, да, для шестого О, класса. Интересно, и да. было два, кажется, шестиклассника. Они пришли, а там задача рассказать и правила очень быстро. Так. Вот, прям за минуту. Я как-то с этим справлялся, сорвал голос. Ну, так вот, я говорю детям, мы ставим камни на доску, окей, на пересечение. Они такие, все, мы все поняли, Дай дайте доску, мы сыграем. <laughs> окей. Значит, я подошел к этой доске через некоторое время, очень мало, Минуту через две я снова к ней подошел. Так. Они уже составили всю доску вот так вот прям. Один, другой, один, другой, один здесь. дети, дети. тум Да, да да да один здесь, другой здесь, и доску поделили вот так вот. Ну, девять на 9. доску. Полностью забили, вот. дети, вы восхитительно. Вот, знаете, еще камни друг друга можно окружать. Вот, это значит вот так делается. Да? да? Опять же, я в режиме одна минута на все правила показываю. Вот. И, значит, когда камень окружен, его надо снять с доски. Так. Вот. Значит, дети такие, мы все поняли, мы все поняли. Побежали. Вот. И они сыграли ну, вот такую партию. Значит, на этот раз выглядело вот так. Позиция. Так. Ты наизусть, да, ее помнишь? Ну, нет, конечно, я устанавливаю условно. Примерно, да ага. да. Значит, да. суть в том, что там было окружено все, через друг друга, вот так подряд. Два камня где-то окружено, где-то по одному, вот так. И опять вся доска заставлена. Про целеполагание, ты не сказал им, да? Нет, не успел. Ну какое целеполагание, Не же Они просто играли, да, играли в камушки. Да. было ладно. Все-таки такие позиции запрещены. Да. Сколько у нас будет разрешенных позиций? Сколько разрешенных позиций. Да, всего ну, на этой игре Это ужасно да. сложный математический вопрос. Да, на значит... него до конца ответили в 20 веке. Да. какой-то порядок. Хотя бы, Нет, как, 2000, в 2015 году хотя бы. Ну, давай. Как бы это повторный алгоритм да, этой величины хотя бы посчитать. да. А, ну да. давай по-вторых Ну давай сейчас, я вот, это чистый лист, ребят, вот, вот это чистый лист абсолютно, я ничего не знаю. Не готовился, Никогда человек. в жизни не готовился. А Отвечает да. на экзамене с первой да, попытки. Да, полностью с первой попытки. Значит, итак, разрешенных позиций, ну хорошо, всего, давай начнем с всего. Давай всего. Всего у нас... Все позиции разрешили, забыли про ограничения. Да, у нас там 180. сто Uh, таких из 180 таких, ну так грубо Ну uh, на ну, самом да, деле конечно, можно и больше и, и тех, пасы, и других да. поставить да, да, можно пас, если человек пас делает То он пропускает ход ну, Нет, подожди, то, что... какой пропускает ход? Мы позиции Нет, я имею Мы в виду, что после того, как я всю, вот всю доску в принципе уст установил камнями, да. то у меня получается, ну, примерно 180 белых 180 черных, ну, примерно. Ну, Хорошо. С допасов, до да? Да. Вот. И 180 белых могут стоять, ну, в принципе, абсолютно где угодно. Да. А, и, соответственно, у нас цель из 360 и 180, то есть вот это вот число каталана соответствующего размера. Угу. А, ну, как бы, то есть количество... Количество позиций вот, априорных, без тех mm -hmm. ограничений и без пропуска хода. Да. Это, соответственно, C из 360 по 180. А, прекрасно. Да, это 360 факториал. Так, ну значит, подожди, э... вот ты, а ты вот... этот ответ назвал, да? Хорошо, мы его записываем. Ну, типа, да. вот Нет, только наоборот. А, Бывает. Э... Так. Ну да, ну, ну давай все-таки так, приблизительно. Вот это как бы: у нас же есть Стерлинг, да? То есть э, uh -huh. это 360 факториал делить на 180 факториал в квадрате, да? <связан> да. Стирлинг. Я, я, я Стирлинг не, не рассказывал на канале, кстати. Ну, с доказательствами я сейчас не буду. Не <связан> надо. <связан> <связан> <факториал связан> примерно <связан> равно э, n на /e е в n. -ный. Да. Вот. Ну там еще корень из два пен какой-то. Ну забудем. Трубу его. Забудем. Да. Соответственно, это 360 на е. E, 360 да. Делить на 180 на е. E, а в 360-й. То есть. Ну, это 2 в 360 да. получилось. Ну, короче, 2 в 360, да. Слушай, а не так плохо. Я, я думал, будет как-то. Короче, ты сейчас посчитал правильно позиции. Ну, там, 361 надо быть. Ну да, но запрещенных это в, ко в которых поставлено 180. Там, Детские такие 100, 180 белых камней, допустим, куда да, угодно. Да, да, да. И да, еще да, черные, да. как бы, заполняют просто именно. Ну, часть, да. Да. Значит, я как. Имел в виду немножко другое. Значит, любое, любое поле доски может быть пустым, белым и черным. Так? А -а -а. Да, то есть всех позиций по пути создаваемых. В, ну, да? вообще, да, всех позиций. Да. Никогда мы закончим, грубо, ну, не всех окончательно, да. а просто всех. Просто всех, ну тогда, соответственно, 3 в 360-й. Да, и неожиданно это как бы, да. не, не меняет нам логарифма, не ну, меняет да, дело. Да, да, да, да. Вот, mm -hmm. и это очень много, это, да, не, да, если, ищу, если да, так понятно. переписать, это 10 mm -hmm. 170 да, должно ну, получаться. 179 89 89-й сказал бы Миша, мой сын. Нет, к сожалению, 170. Так. Привязательно преобразуем один логарифм в другой, на самом деле знаю ответ. Ага, так. И это очень точный ответ в том смысле, что мы с тобой можем все вот эти сложные ограничения не учитывать. Как именно? Значит, оно было посчитано окончательно. Так. Сначала оно было посчитано путем случайной выборки. Да. Да? То есть я случайно накидываю камни на доску. Получается... Миллиард зап... раз, да? Да. Ты считаешь, сколько пол... Получаю процент запрещенных да, позиций да, да, приблизительно. Да, да. Потом, Монте значит, делю сюда и все получается. Да. Вот. А потом был алгоритм... Потом была, значит, статья... Джона Тромпа с динамическим программированием, в которой честно посчитаны ответы окончательные, там с точностью до последнего знака. Вот. Но если коротко, значит, чтобы все 170 цифр выписывать, я не буду, значит, я напишу так, я вот, я вот это домножу на 001 приблизительно. То есть всего-то... То есть при, пример, примерно каждая 80-я позиция разрешенная. Наверное. Разрешенная, да. Да, разрешенная. Ну да. А, ну... С учетом, что огромная доска. Да, и где-то на ней, где ниг ниг нигде столько, на ней да? не должно найтись камней, которые вот с нулем свободны. То есть с логарифм тот же. Да. Вместо 170. Так, так, то все больше. правильно. Да, все верно. Так, понятно. Ну, Хорошо. Движемся дальше. Движемся. Это было кому-то просто, кому-то. Больше, чем сложно. Тогда? Это больше. Значит... У нас был Holy что я там э, посмел сказать, что в шахматах есть двойная экспонента О, да. э, Чисто формально, из-за теоретических игровых причин Но понятно, О, да. что так. те, кто не учились э, Нет, но есть матрам... разница, мы считаем число стратегий да, или мы нет, считаем да, число позиций позиции, да. позиции, конечно, никакой двойной экспонента не будет, это понятно вот. да. Значит, атомов у нас во вселенной 1080 mm -hmm. да, Если внутри каждого атома долго-долго играть Шапаться, да. <laughs> Тогда мы когда-нибудь все эти позиции найдем Отлично <къем> Отлично Вот а, В шахматах сильно меньше, потому что там разные фигуры И намного меньше доска Ну там mm -hmm. доска меньше просто, да, тупо Да mm -hmm. а, И нет возможности, собственно, бороться Всего быть... такая. даже не такая Да, еще проблема, что у меня разные фигуры Каждый там по одному Пешек 8 И я не могу на каждое поле поставить там Любую фигуру Либо я буду считать что-то не то Ладно, давай считать игры Так Игры? Да. То есть развитие, то есть то, что называется число Шеннона. шахматах, как я теперь понял. Так, а, ну количество хорошо. сыгранных партий, да? Да. только может быть. Да. Так, э, ну да. А, то есть последовательности, э, которые приводят к... А, да. Чуть-чуть, вот, вот если на каком-то шаге что-то не так пошло, то это уже другая игра а, будет, да? То есть ты, я вот... Как только я пошел... Ой, тут черный... Угу. Как только и я пошел сюда, сюда, ты теперь пошел сюда, ага. это уже совершенно не то же самое, что ты пошел сюда, я сюда, и ты потом пошел сюда. Да, вот, это, да. Уже будет это стали арте. разные вещи. То есть на самом деле 360, ну грубо говоря, факториал, но там как бы тонкость кто за кем ходит, да, то есть ага. э, я могу в любую точку этой, ну в принципе да, вот так. Да. 360 факториал по сути. Хорошо. Ну то есть давай его тоже оценим. 350 на е, e. 360. Так, это примерно 150. 360. Это 10. Так, значит 10 в степени 2, 2, целых там. Так, 10 в кубе, 10, квад... 10 в степени 2,2. 10 в пятой. Пятой. 500. Ну да. вот тут ты был близко, то есть либо двойка, либо тройка в, показ... в этом. Да. В основании а здесь нет, это не страшно. А здесь вообще нет. Так почему? Я, вот это я, очень тебе... я тебе сейчас объясню так... То есть это было неверным. Я не это оценил неправильно. Я, я тебе... Да, я, объяс... я объясню, как играть, чтобы получилось бесконечно, бесконечно дофига. Вот. Из... И это будет даже немножко не то. Опа! Подожди, давай, значит, зафиксируем, что это я правильно, да, посчитал, 360 фактериал. Нет, это Вычисление нормально. Совершенно неверно, что 360 фактериал это ответ. Да. Ну, ты посчитал, что? Что, значит, я делаю ход, потом. Да. Значит, ты делаешь ход в какое-то другое уже поле. Да. Ты убираешь любое, я убираю любое. Да, и так мы заполним все. Постепенно мы заполним все. Это вот будет 360 факториалов. Я предлагаю тебе играть немножко по-другому. Значит. Так. Сейчас, сейчас, сейчас будет страшно. Так. Значит, я делаю ход. А ты сделай пас, пожалуйста. Имеешь право? Имею. Вот. Пас. Я сделаю еще ход. Пас. Так. Не-не-не. Пок... -пока, да? пока пасуй, да. Вот. Значит, ну, все... на все это у меня времени нет, и даже показывайте это не рискую на всей доске. Короче говоря... Я постепенно заполню своим ходами, пока ты там пошел отдыхать да, всю, я... дос, всю доску, так. кроме одного пункта. Да. Окей. Okay? Okay. То есть а, значит, чем, ну вот представьте, что все остальное. Да, все заполнено. Все. Все остальное заполнено, да. Свободный пункт будет здесь. Mm -hmm. Вот. он. А, значит, почему я, я не могу сделать последний ход? Потому mm -hmm. что это запрещено. У меня не будет свободно этой доски. Да. Я просто да. все себя забил. Вот. В этот момент, когда я, наконец, наигрался, я зову тебя, и знаешь, что ты делаешь? У тебя единственный возможность вход на этой доске. Давай. Сейчас, но я при этом сюда не могу, да, пойти, потому что я буду можешь, окружен? Можешь, как, как, как, как раз ты окружен, но при этом ты снимаешь правила, то, то исключение из правил, о котором мы говорили. Ты а снимаешь все эти камни, поэтому можешь. В смысле, можешь. я их окружаю? Да. Ты отнимаешь у них последнюю свободу. Они все здесь столпились, а свободы здесь. Ну, я проснулся. Да. И все сожрал. И сказал, мужик, начинай сначала. Нет, ну ты, да? ты, ты, ты, да. ты, ты, ты, ты... Нет, ты еще себя 360 пленников отправил. Да. 360? 360 пленников. Ты съел камней. Да. Ну это ладно. Пленников мы считать не будем, они не входят как бы, в, саму, в, суть, в суть позиции. То есть мы считаем, что здесь. Вот. Окей, ты сделал этот ход. Теперь я скажу, пас. А я запомнил всю доску. Давай. И да. в каком-то месте. Я пошел отдыхать. Да, в каком-то месте возникла одна дыра. Да. Вот, да, ты мне оставил какую-то дыру. Да. Я потом пришел. <свист> О, здравствуйте, давно здравствуйте. не виделись. И все съел. Так. <свист> вот. Так. Да. Ну, ну, то есть вообще ответ такой бесконечность. Игра не останавливается. Не совсем, а? не совсем. Все-таки нам нельзя повторять позиции, правильно? Это значит, что когда вот я во второй раз начну заполнять всю доску, у меня уже будут какие-то ограничения. Да? Повторять позиции это означает. Ну, это означает, что вот у меня была выставлена какая-то конфигурация черных камней. Вот когда я первый раз всю доску да, да, да, да, да. Мне нельзя ставить такую же теперь. А. Да. А, теперь нельзя, то есть... то есть... теперь надо ставить ходы как-то по-другому. Позиция, позиция да. или ход, который ведет к ней, именно позиция, да, не Пози Позиция не То не есть не вот уже в том же месте не должно быть этого. Да. Не должно быть, не, да. должно, не должно, закончиться в том же месте, не должно там по пути как-то да. к тому же переходить. Вот, но тем не менее, значит, это, э, давай да. напишем, что, что вот мы, сколько вариантов мы награли сейчас, сколько мы обозначили, да? Ну да, но мы... Э, ну, как бы, смотря, что мы э... Ну, вот ровно сейчас Я один раз все выставил, ты съел И ты один раз все выставил, я съел Да. Вот но... к этому моменту, сколько разных партий мы смогли сыграть Сколько разных партий мы смогли сыграть Но ну, это за счет того, что ты в разные места мог по, по очереди выставлять, да? Да, да, а, те же разные места Ну, да, то есть появился Значит, вначале все было как 360 факториал И потом, соответственно, для каждого хода Возник еще один 360 факториал, в общем, он mm -hmm. возвелся в квадрат. Да, он возвелся вот, в квадрат, да. и вот мы уже... Уже 10 Здравствуйте, да. мы здесь. Здрасте, да. Да. Но это, но это не Ничего. конец, потому что, как ты сказал, да, вот после этого... А, запрещено после этого не только в... одно. Запрещено Остав... что-то, mm -hmm. да. Да, но все еще возможность заполнять так доску есть. И это будет продолжаться какое-то долгое время. Пока не будет запрещено почти все. Да, пока не останется пока не будут исчерпаны все вот эти варианты, значит, пока вот этот 360, 360 факториал сам себя не исчерпает, так сказать. Вот. Значит, поэтому, от, поэтому ответ такой. Закрывайте глаза, если вам страшно, и вы не хотите ответить. Закрыл. Да. это только вот этот 360 факториал, который возведен в... Такую степень, чтобы получилось, э, вот в, в, в, все позиции уже были на доске. Ну да, чтобы уже совсем, совсем все было исчерпано и надоело. Да, совсем все исчерпано и ничего уже не сделаешь. А после того, как мы поиграли вот эту игру, где только черные, потом только белые, да? Ну, в смысле, да. Значит, все, все черные, потом белый съел, потом белый да. пришел, заполнил все, потом черный его съел. После этого же можно еще продолжить там поставить черный, поставить белый. И ну да, много чего, разговор. Да, да, еще много. Вот возникает, внутри да. зашито. Да. Но получается. Да, вот да вот это так. вам не шахматы, здесь просто число партий Здесь вам не тут. Да, здесь вам не тут. Ну, офигеть. По большому счету, это за счет того, что мы посчитали какую-то бессмыслицу. Ну да, Никто не будет, не будет играть, отдавать 360 да. камней под э, э, одним махом. А -а -а -а. Вот, никто, никто не будет под... так играть, да, это очевидно, да. Насколько мне кажется, в шахматах есть возможность сделать ту же штуку. Значит. За счет повторов, да? Ну, а, давай, давай. Сколько, 70 ходов без съедения? Давай, сдел... давай сделаем аккуратно, да. Значит, мы с тобой, допустим, поиграли в шахматы. Да. Оставим себе 8 пешек, которые желательно почти на, на начальных позициях. Да. И по одному ферзю. Чтобы было да. свободное место и чтобы ферзи могли там ну, разбудить да, да, да, как следует. Хотеть, да. Вот. Значит, следующие семь... Значит, если 50 ходов без взятий, то мы можем согласиться на ничью. Если 75, то мы обязаны. А, так, сейчас... Э... Если я ничего не путаю, то в правилах так. Но на уже всегда можно согласиться. Можно, но не обязательно. Нет, мы... я Потому не... мы... что можно и вообще без всяких взятий. Просто я говорю тебе, давай ничья. Да, но а... это будет очень короткая одна партия. Да, а, нет. Смысле... Мы хотим много. Да, мы хотим много. Мы хотим больше. Э... То есть 70. То есть не 50, 75 на самом деле. Да. Цифра 75. Вот 74 хода мы можем с тобой гулять ферзями в любую сторону, там, ля-ля-ля, туда-сюда, туда-сюда, как угодно. У ферза много, много, больше всего из фигур свобод, куда двигаться. Вот. А потом на 75 ходу надо все-таки одну из пешков подвинуть. И повторить. Так. Вот. И, в общем, довольно долго может получать удовольствие. И что, там, двойная пошла, да? Ну, мне кажется, что получится много. То есть, То есть получится, получится, получится, получится больше, если я просто говорю, что у меня должно быть 50 ходов, больше не должно быть, или там должно к 50 ходам остаться настолько мало фигур, чтобы уже никакой комбинаторики не было. Вот. И среди этих ходов, там из, в каждом из 50 ходов у меня там 20-30 вариантов хода. Вот это я оценить могу, а то, что начинают ферзи пытаться скакать неограниченно, это я оценить не могу. Да, это будут совсем другие ничьи. Каких угодно ходов ферзей, да, то есть там, угу. ну, 50-50, грубо. А, значит, дальше а, ход пешки, да. дальше 50-50, ход пешки, 50-50, ход 50-50, ход Ну, пешки, там может быть 20-50, потому что у ферзя, ну, так... Ну, 15 у него ну, полей, ладно, куда да, ходить. Но да, то есть, значит, и... Ничего страшного. 50, значит, но здесь все-таки, значит, 15... Ну, вот, допустим, 15 50 ход пешки, еще 15 50 Значит, 15 в 50 в квадрате, угу. 15 50 в кубе... Uh -huh. 1550 50 в четвертый. Да. Ну да, 15,50 в 50 как ни крути, да, пока все пешки дойдут до конца. Ну mm -hmm. там. да, пока, пока совсем не надоест. Да, то есть, блин, да. Ну как высосали из пальца таки двойную экспоненту в шахматах. Слушай, мы высосали из пальца двойную экспоненту в шахматах. Потому что мы это возводили квадрат, а, еще ну в куб, uh -huh. четвертую степень, вот эту величину, повторяю. И да? поэтому мы добили... А, нет, слушай, подожди. Я глупость говорю. Все-таки 15 степени 50 в квадрате получилось, да? Ну, уже неплохо. Уже неплохо, но не 50, 50 в Дво двойная экспонент, но очень маленький. Да, такая маленькая двойная экспонента, да. да. Но может быть, там можно высосать троечку здесь, если подумать. Да, То есть, здесь вот как бы угу. Вот при, предлагаю всем слушателям... Я сейчас ошибся насчет 15 50 в 50. Предлагаю всем слушателям высосать из шахмат как можно больше. То есть, кто здесь поднимет вот это вот... То есть до квадрата мы добили, Двойная экспонент формально уже есть, но она такая, она хиненькая, ну что, 15 степени 2500. А ну, вот кто тут как бы, еще каким-то образом э, продолжит нашу э, игру, за то сколько, сколько партий в шахматах. Да. Вот. Но э, как бы, э, я не, не, не обещаю, что я буду сильно вдумываться в то, что будет написано, но я уверен, что подписчики друг друга будут вдумываться и комментировать что я да когда меня долго не обще да в комментариях вы не теряете меня а спорьте друг с другом это всегда очень весело а я буду иногда приходить да и смотреть как она происходит да отличная зарисовка просто ну Слушай, хорошо мы посчитали посчитали посчитали да и ну, это это, это, это, это, это надо запрещать повторение позиций, причем каким-нибудь таким... Было не жестким образом, да, слишком... Да. -то самое. Иначе чем больше у вас доска, тем дольше развлечений Офигеть, просто офигенно Слушай, ну что, спасибо тебе огромное! Ура! Супер! Матхуль, привет, друзья! Играйте в ГО!